Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем обсуждать с вами вопросы так называемого бодилифтинга. Что такое бодилифтинг? Это операция, под... то есть если мы переведем дословно, это подтяжка тела. боди тела, лифтинг это подтяжка. Эти операции чаще всего делаются, когда пациент сильно худеет, либо когда он худеет самостоятельно, либо когда он худеет с помощью специальных, так называемых, бариатрических операций. <смех> Это операции, которые направлены на снижение веса. Это операции, при которых делаются резекции желудка, делаются специальные анастомозы э, кишечника, для того, чтобы выключить определенную, э, определенный объем кишечника или желудка из пищеварения. За счет этого пациент начинает скидывать вес, и худеет но когда пациент худеет лишняя кожа никуда не девается частично она конечно сокращается если это похудение произошло быстро как после этих операций то к сожалению все что не сократилось повисло и тогда включаемся уже мы пластические хирурги которые устраняют вот эти вот излишки кожи которые остались после похудения Вопросы, которые вы задавали по этой теме. Почему вы рекомендуете проведение одной операции бодилифтинга вместо нескольких небольших операций? Ну, на самом деле, конечно, я как раз сторонник того, чтобы разделять операции на этапы. Мы говорим, что желательно, чтобы во время операции пациент находился в операционной не более 4-5 часов. Если мы успеваем за эти 5 часов сделать какой-то определенный объем операции, то это хорошо. Чаще всего бодилифтинги разделяются на верхний и нижний. Вот как раз верхний это, допустим, пластика плеч, грудей, спины. Нижняя это пластика живота, пластика ягодиц. Это оптимально для пациента, потому что один реабилитационный период, когда мы совмещаем операции, один раз ношение компрессионного белья, один раз наркоз. Поэтому, если есть возможность что-то совместить, и состояние здоровья пациента позволяет, его анализы хорошие, и то есть он готов на это, то вперед мы тогда можем совместить какие-то операции. Итак, почему излишние складки кожи нельзя убрать массажем или физическими упражнениями? Потому что кожа – это не мышца. Мышцу вы можете улучшить тонус мышцы, вы можете уменьшить объем жировой клетчатки за счет упражнений, но вы не можете подтянуть кожу. Кожа, когда она эластичная, она частично сокращается от похудения, допустим, связанного со спортивной нагрузкой. Но похудение, которое произошло в течение одного-трех месяцев, вот у меня был пациент, который весил 190 килограмм. Он за полгода потерял 100 килограмм. Он пришел ко мне, он весил 90 килограмм. Ну, о каком сокращении кожи может идти речь? Какие мышцы могут подтянуть эту кожу? Никакие. Поэтому, естественно... Никакие массажи или физические упражнения не могут вызвать сокращение кожи. И, кстати, большое заблуждение, когда некоторые фитнес-инструктора говорят, что «Да ну что вам, зачем вам нужна пластическая операция?» «Приходите!» Особенно после беременности, мне это нравится, когда есть диастаз мышц у пациентки, когда повисла кожа, говорят, «Приходите!» Или грудь даже повисла, они говорят «Все класс!» Упражнениями подтянем грудь, подтянем живот, это все ну, ерунда, конечно, невозможно подтянуть, за счет накачивания мышц невозможно подтянуть кожу. Долговременный результат, можно ли повторить вмешательство при необходимости? Результат действительно долговремен. В принципе, то, что я говорю при всех наших операциях на теле, на лице, если остается стабильным ваш вес, остается стабильным результатом. Если вы не будете худеть в дальнейшем еще на 30-40 кг, то не будет необходимости опять подтягивать лишнюю кожу. Если вы не поправляетесь, что увеличивает объем жировой клетчатки и как-то видоизменяет наш результат, то тоже соответственно нам не нужно что-либо повторять. Насколько длинный шрам остается в нижней части живота? Если мы говорим о действительно бодилифтинге, а не просто пластике живота, о нижнем бодилифтинге. То есть нижний бодилифтинг, еще его второе название, это круговая абдоминопластика. То есть это абдоминопластика, при которой разрез делается по кругу туловища. То есть это полностью окружность всего вашего туловища. Почему? Потому что мы делаем и пластику живота, и наружных поверхностей бедер, и сзади подтягиваем ягодицы. То есть рубец остается по окружности тела. Будут ли еще другие шрамы, кроме шрама в зоне бикини? Ну, шрамы в зоне бикини, это шрамы не совсем для бодилифтинга, это шрамы для так называемой мини-абдоминопластики. Когда, допустим, после кесарева у девушки осталась небольшая нависающая складка над рубцом от кесарева, и она хочет ее устранить. Вот тогда делается Мини или напряженная, она называется, обдоминопластика. Но, как вы поняли, если мы говорим о реальном, настоящем бодилифтинге, то это э, операция, при которой мы затрагиваем практически все туловище. И заднюю, и переднюю его поверхности. Как много времени требуется для того, чтобы оценить окончательные результаты? Обычно мы говорим, что 1-3 месяца это первоначальный результат, от 2 до 6 месяцев это более не менее уже окончательный результат и полностью окончательный результат это через год после операции. Почему? Потому что мы ждем процесс формирования рубца, рубец формируется год. Мы ждем сокращения кожи, мы ждем срастания всего того, что мы отслоили и натянули, поэтому в принципе Окончательно мы видим результат через год после операции. Может ли подтяжка усилить уже имеющиеся растяжки? Нет, не может. Мы имеющиеся растяжки, большей частью вместе с избытком кожи, удаляем. То есть устраняем. Те растяжки, которые остаются, которые в той зоне кожи, которые мы не удаляем, они натягиваются. И вот если вы обратите внимание буквально там на свой палец, вот когда растяжка, допустим, находится в состоянии, когда кожа расслаблена, она глубокая. Когда мы натянули кожу, мы видим, что натянулась и растяжка. То есть, то же самое и происходит с растяжками, которые мы натягиваем. То есть, они становятся менее заметными. Подскажите, пожалуйста, коррекция каких зон входит в операцию боди бодилифтинг? В частности, включается ли в нее абдоминопластика? Какой реабилитационный период после этой операции? Как я и говорил, существует два вида бодилифтингов: это верхний и нижний. Мой друг, известный пластический хирург Карлос Роксо из Бразилии, он оперирует в Рио денейро, он специализируется сугубо на этих операциях. Так вот, он умудряется сделать и верхний, и нижний бодилифтинг по своей методике за одну операцию. Причем он умудряется это вместить как раз в эти 4-5 часов Там оперируют 6 или 8 человек одновременно То есть каждая рука это там свои 2 человека, живот 2 человека То есть это достаточно объемная операция, травматичная, но в принципе то есть в его руках достаточно быстро пациенты восстанавливаются Мы все-таки стараемся щадить наших пациентов и разделять на два этапа что такое верхний бодилифтинг? Верхний бодилифтинг это пластика плеч. Плечи это вот эта вот свисающая зона. Это пластика, э, если это мужчина, то грудной клетки или груди с переходом на боковую поверхность туловища. Если это женщина, то это подтяжка молочных желез. Чаще всего, так как пациент худеет, это подтяжка с имплантантами и пластика плеч. Это верхний бодилифтинг. Нижний это абдоминапластика или пластика живота. И она переходит на подтяжку наружных поверхностей бедер и подтяжку ягодиц. Это нижний бодилифтинг. Мы стараемся все-таки разделить верхние и нижние, так как это достаточно объемные операции и лучше их разделять. Существует еще пластика бедер, внутренней поверхности бедер. Вот это мы обычно оставляем еще на третий этап, потому что в зависимости от похудения, там иногда и на бедрах бывает огромное количество кожи. Итак, следующий вопрос. Как понять, какие именно операции включают в себя бодилифтинг? Ну вот я сейчас уже объяснил, какие операции есть, верхний и нижний бодилифтинг. Как понять, что нужно конкретно для вас, вам нужно прийти на консультацию к специалисту, к пластическому хирургу, который именно выполняет подобные операции и проконсультироваться. Все достаточно просто. Вы можете прийти к нам в клинику, мы выполняем подобные операции и я вам все подробно расскажу. Как определить нужен бодилифтинг в верхней части тела или нижней? Ну, в этом можете разобраться даже вы сами, то есть если у вас висит кожа, плеч, груди а иногда есть с переходом на спину, то это мы говорим о верхней части туловища, значит верхний бодилифтинг. Если у вас висит кожа нижней части, живота, ягодицы опустились, бедра, значит это нижний бодилифтинг. Иногда спрашивают, здесь нет этого вопроса, но иногда спрашивают, а вот что лучше сделать в начале, какой, верхний или нижний? Абсолютно не принципиально. То есть вы должны для начала... Подумать, что для вас важнее. Если там верхняя часть туловища важнее, то окей, сделайте верхней. Посмотрите, вам все понравится, насколько вы быстро восстановитесь. После операции тогда вы сможете дальше планировать нижний бодилифтинг. А если нужно скорректировать бедра, живот и бока, то какой бодилифтинг нужен? Ну, мы говорим о нижнем. То есть бедра, живот, бока и ягодицы. Это как раз мы говорим о нижнем бодилифтинге. А если внутренняя часть? Внутренняя часть бедер называется подтяжка внутренних, э, внутренних бедер. Эм, или тайплести она называется. То есть подтяжка внутренних бедер. Чаще всего это отдельная операция. Конечно, если это небольшой объем, то ее можно совместить с нижним бодилифтингом. Какие сложности меня могут ожидать в период реабилитации? Учитывая, что операции достаточно объемные, и при этих операциях достаточно большая поверхность корневая, здесь часто бывают какие-то расхождения швов и долго заживающие рубцы, или грубые рубцы. В связи с этим, в обязательном порядке, тот хирург, который вас оперировал, он должен проводить контрольные осмотры. Кроме этого, в обязательном порядке нужно носить специальное компрессионное белье, оно носится 6 недель после операции. Оно и помогает тканям лучше сократиться и зажить. В обязательном порядке нужно соблюдать правильную диету. Правильная диета, <coughs> это диета, при которой пациент обязательно кушает белок, получает белок в организм. То есть это мясо, рыба, морепродукты, растительный белок. В обязательном порядке должно быть все хорошо с анализами. Потому что у нас были пациенты, у которых был слегка снижен уровень гемоглобина, и вот к сожалению у них идет плохо процесс заживления. Еще раз я остановлюсь на вопросе курения. Очень важно, чтобы пациент не курил перед операцией. Минимум месяц до операции, месяц после. Курение это спазм капилляров, это то, что вызывает ишемию тканей. И вот у курильщиков процесс заживления идет в два раза хуже, в два раза медленней, с расхождением швов, с дополнительными перевязками, с дополнительными наложениями швов, которые никому не нужны. Поэтому, если вы курите, то, пожалуйста, бросайте для того, чтобы была возможность выполнить подобную, достаточно травматичную операцию. Ну, вот, в принципе, все вопросы. Если, допустим... Обсудить под каким видом анестезии, то чаще всего это общая анестезия, потому что большая раневая поверхность, большая болезненность. Надо все-таки, чтобы не болела. Можно нижний бодилифтинг делать под проводниковой, или спинномозговой, или эпидуральной анестезией. Вот Верхний делается под общей анестезией. Ну вот, в принципе, все вопросы. Если у вас будут какие-то дополнительные, не стесняйтесь. Подписывайтесь на наш канал. Будем очень рады видеть вас и очень рады давать вам новую интересную информацию. Спасибо за внимание.